В прошлом уроке я подготовил кадры с тигром для стереопечати. Сейчас же буду на их основе создавать стереокартинку. Начать работу стоит свода параметров линзового растра. Разрешение файла PPI я менять не буду, так как мой принтер может принять на растрирование данное разрешение. Кодируем без поворота, поэтому интерполяцию оставлю бикубическую. Файл PNG. Печатать буду для пластика 75 LPI, я уже ранее определил его частоту, она равна 75 и 57, ввожу. LPI настройки не меняя. Пиксели на кадр так и остается равным единице. Исходя из введенных параметров, программа рассчитала необходимое число ракурсов 16. Ширину настроечной рамки поставлю 3 мм, для небольших картинок этого достаточно. Размер настроечных меток поставлю 50. Пикселей на метку оставлю 2. Тут не принципиально. Можно попробовать оба варианта и выбрать тот, который больше нравится. Я, например, при кодировании 1200 ppi ставлю 2. Загружаю тигра. Выбираю все файлы, что есть. Из них мне нужно выбрать 16 ракурсов. Печатать буду формат приблизительно равный А4. Ракурсы возьму через 2. Жмем «Завершить». Программа начинает загрузку выбранных ракурсов. Ширину картинки сделаю 255 мм. Высота меня устраивает. Кодируем изображение. Далее. Открываем Photoshop. И перетаскиваем туда наш файл. Потом отправляем на печать. Проверяем настройки принтера. Размер листа. Качество печати. убеждаюсь, что печать без полей выключена. И жму печать. Пока идет печать, расскажу про ориентацию полос. Есть два варианта печати картинки. Первый, что полосы кодировки располагались перпендикулярно движению уголовки. То есть, как сейчас. Второй, параллельно. Везде свои плюсы и свои минусы. При печати перпендикулярно, мы всегда получаем стабильную частоту кодировочных полос, но недостатком зачастую является большая размытость картинки, нежели при печати параллельно, по крайней мере на всех тех принтерах, с которыми работал я. При печати же параллельно движению головки, мы получаем более четкую картинку и, как следствие, более качественный результат, но недостатком здесь является сбой частоты полос в результате неидеальной протяжки бумаги, а также неровность направляющей, по которой движется головка. В результате, при печати изображений более определенного размера, это индивидуально для каждого принтера, настроечная рамка не сойдется никогда. Вот у меня получилась напечатанная картинка, вот мой кусок пластика, теперь будем накладывать. Беру растер, отклеиваю кончик защитной пленки от оптического скотча и делаю небольшой загиб, такой, чтобы потом было удобно за этот кусочек снять всю защитную пленку. Прижимаем плотнее, накладываем на нашу картинку, после чего настраиваем. Как настраиваю я? Сначала совмещаю левую боковую настроечную полосу, так как было показано в уроке по пич-тесту. Затем настраиваю центральный кадр, аккуратно смещая вверх или вниз растро ногтем. Можно чем-нибудь другим, например используя гвоздик в качестве рычажка. После того, как настроил центральный кадр, проверяю боковые настроечные, так как можно ошибочно настроить центральный кадр через серию. И если все хорошо, приклеиваю верхний кусочек скотча, плотно прижав линзу к отпечатку, чтобы не сдвинуть. Затем прогоняю через ламинатор. Вот картинка готова. Получилось очень даже неплохо. Можно видеть, как должны вести себя настроечные метки при правильной настройке изображения. У меня количество кадров. Было четным. 16. В этом случае центр находится между восьмым и девятым кадром. Для того, чтобы настроить правильное положение центрального кадра, нужно поймать симметричное поведение меток при отклонении головы влево-вправо от центра картинки. Сейчас видно, что в момент, когда камера находится в центре, загораются зеленые метки. Значит, камера видит кадры 8 и 9, как и положено. Уходим вправо. Загорается красная метка правее, она отмечает кадры 10 и 11, еще дальше вправо синяя, отмечающая кадры 12 и 13. Также симметрично при уходе камеры влево, красная, отмечающая 6 и 7 кадры, потом синяя, соответствующая 4 и 5 кадру. В идеале вся настроечная рамка должна менять цвет одновременно.